друзья! Вы на канале Все для клёва» Мы приехали очередной раз на рыбалку Сегодня 7 ноября Большой праздник для всех, всех коммунистов да? И сегодня я не один Сегодня не простая рыбалка У меня сегодня рыбалка с подписчиком, и Не просто подписчиком, а с человеком Который меня практически научил ловить рыбу И с которым я уже с рыбалки приезжал уже с какими-то хвостами Не просто там просидел, прокуковал, блин и все А реально Человек, который научил меня ловить рыбу. Друзья, познакомьтесь, пожалуйста. Это у нас Александр Тарасович. Иди сюда, Александр Добрый день. Здравствуйте. Вот он. Вот этот герой. Да, да, да. Реально, который научил меня ловить рыбу. Русский Это... Сказок. Это... Он реально мастер по поплавку. Раз. Мастер по спиннингу. Два. Это просто... Ребята, если у меня получится с ним снять еще пару видео, вы увидите, насколько он реальный мастер именно вот по вот этим вещам. Вот. Так, что вот? Вот это вот мотыль кормовой. Да, да, да. Так. Вот это вот кастер. Кастер. То это личинка? Личинка того же опарыша. Просто пропадал, чтобы не выбрасывать. Мы его в прикормочку ага. шуруем. Так, прекрасно. Все это добавим до прикормки и будем смотреть. Ага. И мы постараемся развеять миф на то, что ловится только на горох. Половим сегодня на мотыля прекрасно, Друзья, это вот э, Тарасович будет ловить на вот это, а я по старинке горох, горох, горох, то есть у нас сегодня будет такое небольшое, маленькое социалистическое соревнование в честь революции, в, в честь революции будем сегодня проводить социалистическое соревнование, что хочу сказать, друзья, тема сегодняшнего видео, хочу заинтриговать вас сразу, это какая фидерная оснастка, эффективнее на днистре то есть вот у меня, например, будет я хочу проверить несимметричную нет, несимметричную петлю будет раз, проверять, да? да? вот, у него будет симметричная петля и инлайн у меня будет э, вертолет и два узла ну, я, наверное, тоже инлайн поставлю в общем, три фидерных оснастки симметричная петля, инлайн и вертолет что эффективнее? надеюсь, интригу создал Поэтому смотрите видео до конца и узнаете, что эффективнее на Днестре. По крайней мере, в это время года, когда уже ноябрь, 7 ноября. Так, друзья, значит, я уже прикорм... прикормку уже свою сделал. Вот она, получается, с горохом, с опарышем. И, может быть, никогда я не показывал, а мне вот раз подсказал, что нужно подсказать. Что вначале я э, кормлю место, то есть без крючка, без отводика. Без поводка, кормушкой, бросаю вместо, вместо лова где-то порядка 5-6-10 кормушек просто с, с кормом, вы поняли? То есть, чтобы уже приготовить стол для нашего карпа. Вернее, чистить не любите рыбу. Не люблю чистить, да. Надо завести себе соседку. Соседку? Да, которая любит рыбу. Я боюсь, что жена не поймет. Не, не обязательно. Там Можно завести соседку, <сёк>, что жена поймет. Да? да? Она подумает о том, что ничего страшного в этом деле нет. Потому что такая соседка нормальная. В годах какую-нибудь, такую, чтобы... А рыбу, чтобы любила чистить. Ага. У меня такое есть. Вам То повезло? То есть я приношу, допустим, там четыре рыбы. Две она у меня взяла зачистку. Ага. И две мне приходят уже почищенные я вообще не ложусь. Прикольно. То есть вы ничего не делаете. Вы получаете чищенную рыбу и все. То есть чистое удовольствие Да, да. Вы приехали домой, звоните, допустим, соседка Наташи, как я. говорю, здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Вы рыбы хочете. Она кажется, да. Все, кажу, были чистить. Она почистила всем. И забрала себе пару рыб. Мне их не жалко. Все. Я ж все равно больше, чем две не съем. Вот иметь, в общем-то, рассказ. За ленточку привязали, как вы показывали. Вы в одно место У кибаете? меня хорошая мышечная память. Ага, я, я сейчас понял. ее, когда я закину 10 раз, У -у -у. То я, я уже, в принципе, пойму, куда кидать, но ну, ну, и за ленточку все равно поставлю. Ну вот, это и получается, что я понял, что вы имеете в виду. То есть вы Во делаете. За я не ставлю за ленту. Я то... уже когда уже забрасываю. Я кормушку понял, понял, уже понял. с поводком, тогда да, я оставлю за ленточку. То есть у вас выходит не только там точно, ну если чуть не точно, то если будет чуть-чуть шире поле, нифига страшного. Да, а во да? время прикорма, да. Я понял. Уже когда во время лова тогда уже бросает точно. Тогда точно, да. Друзья, хочу сказать большое спасибо моему подписчику Сергею, mm -hmm. который мне тут место, кусочек э, дал. Приветствую вас. Mm -hmm. Что у вас, как... Mm -hmm. президент мне презент? Да. Боже мой! Какое счастье! Друзья, мне презент, вы представляете себе? Ну теперь можно ну, ночью ездить на рыбалку. Конечно. Ну, когда чистого сердца, большое спасибо. Вот так вот. Здравствуйте, вы поняли? Мне презенты делают на реке. Здравствуйте, еще раз. Я смотрю, что вы доктором не работали, им часто делают презенты. Да? Вот это да. Друзья, ну вот моя фидерная оснастка вертолете два узла это получается кормушка два узла восьмерки раз два между ними поводок на удавке все начиная с поводка примерно 40-45 сантиметров сейчас ловится просто бомба посмотрите какая красота жирнючая, здоровая, мощная то что нужно второй заброс, второй заброс, вторая плотва главная тарань да. честно говоря я сегодня тарань ловить не буду ну не хочется мне ее, мне... Ну просто понимаете, в чем смысл? Я уже не пью пиво. Вот честно признаюсь, друзья, я не пью пиво. И она, ну что если? с ней? Ну ее или жарить? Раз, что? Соседка там чистить. <гладко> <мес> <с> а дальше? Больше ничего не могу. Что <благодарю> so, вы будете жарить? Я нет. Ну а смысл ну, не, может, я отпущу. Я не знаю. А ну другой <м dunno> вопрос. Красавчик. <с Dog fare> Удилище ловит у нас Александр Тарасович. Ну-ка покажите. Фидер миллион, друзья. Вы поняли? Это то удилище, примерно такое же удилище, которым я поймал тогда белугу на 22 килограмма. Вот удилище тестом до 100 грамм, да? Да. Супер, да? Легенькое, 300 грамм весу. А что же тут бычок бы? 300 грамм весу, я знаю, очень чувствительный. Чувствительный кончик, да? да ну, как и на каждый фидер даже при... Когда груз просто катится, под ну, уже видно, когда клюет. Ага. Сразу не надо. Вот видите, троцкий ловит на ближней бровке, 10 метров. Друзья, вы посмотрите, кто у нас сосед слева. Вы уже знаете его. Это Владимир Привет, Николаевич. Ребята. Это Владимир Николаевич. Перезакидываю первую удочку, потому что сосед взял карпа. Так. Слева. Ага. И он меня поднял с кресла. Тревожил, а. зацепил меня, короче говоря. Ага. На да. а что там ловите? Как всегда, горох, как всегда. И ага. лайн. Как всегда. Кормушка. При этом магазина все для клево. А. Дорогие друзья. Понятненько. Друзья, несимметричная петля, да? Да. Вот видите? снасть какая. Тупая. Трехкопеечная. Не поняли? Угу. Так, это получается у нас. Вяжется, вяжется, вяжется. Никаких карабинов, ничего негде. Вообще ага. ничего нигде. Никакого металла, кроме вот этой вот трубочки, которая у нас ходит, на которой ходит там все. Ну, ветлежок видите вы. Да, но он на кормушке готовый, так что ну, вообще да. ничего делать не надо. Но ну, треугольник получается да, несимметричный? Да, да. Может, это, поводок... наверное, даже большой, можно делать немножко меньше. И поводочек где-то порядка 60 сантиметров? Да нет, сантиметров 80. 80? Ага. Да. Ну вот. Ой. Так, у меня пока не клюет. То ноябрь, Николай, ну вы хотите, чтобы клевало сразу. Ноябрь надо долго ждать. Ноябрь нужно ждать, да? Ну, ну это ну, не носит уже такого систематического поклево. Так ну понимаю. да, вода холодненькая. Холодная, друзья. Ну, мы подождем, мы подождем и, надеюсь, дождемся. Дедушка Днестр меня знает, он меня любит, он меня уважает. Я ну, его, правда, ну, не наливает. Я его уважаю. Ну, наливает не, мышь за рулем. Как мы. Да, мышь за рулем. Друзья, здоровый образ жизни превыше всего. Ну, хватит, хватит. Не, ну, песня ЗОЖ бывает иногда актуально, можно и выпить. Не, ну, иногда, да, когда хорошая компания, хорошая закуска, свежий воздух. Да. Люди, хорошие люди, да, хорошие люди, хорошие да, да. люди. Тогда можно, конечно, и мотылек. Вот он, друзья, посмотрите. Раз. И, крылья. и мотыль прикрывается одним опарышем, да? Стрясливым таким, еле-еле плохим опарышем. Таким кормовым, грубо говоря. Ага. Прикорм... А приконку какую -то... делаете, Расыч? Любую магазинную. Добавил старого опарыша, кастер. Так. И насыпал кормового мотыля. Ага. Кормового 10 гривен пол. Да там грамм 50, наверное, ага. на Староконке продают. Ни влево, ни вправо. Ничего не хочет отпускать. Вот Ты правильно нацепил гору вот. а Ну-ка, посмотрим. Ну, так скажем, не совсем, как мне кажется. Правильно было бы, наверное, правильно... все-таки под вот эту штучку? Правильно нужно... Давайте я покажу, как правильно. Давайте. Показывайте, на. люди видели. Но правильно, я, например, нацепляю так. Значит, во-первых, нужно продеть его через две половинки гороха. А во-вторых, нужно буквально зацепить его чуть-чуть. Вот буквально совсем чуть-чуть. Угу, то есть, чтобы вот она не распалась. Вот так вот, вот. И вот эта вот горошина уже пробитая не пропадет. А что она пропадет? То есть, как бы, будет держаться При, при забросе она будет держаться. Угу. Вот, и на 5 минут рыбалки вам хватит, а через 5 минут надо все равно вытаскивать. Я понял. После вас тысячи людей начали ловить кучей гороха, они уже закормили его горохом так, что ему, наверное, тошнит, бедно. Это да. Друзья, ну реально мы тут на Днестре устроили небольшую революцию такую, с точки зрения того, что народ начал ловить, от макушетников перешел на горох, на кормушку Потап и спокойно ловит. ловит. Понимаете, ловят те, кто знают, на что ловить. А кто не знает, тот продолжает ловить на макушатник и делать вид, что типа ловит. Не, ну, Не, я не хочу сказать, что на макушатник ловится. Ловится, но, но, не так, но не так эффективно. Я считаю. Чистый мотылек. Смотрите, какой красавец. Да. Лещарик хороший. Ой, ой, ой. Жалко, если На мотыля, да? Да, без ничего. Николай, что там у вас? Лещик небольшой. Подлещик, да? Да, подлещик. Хороший. На что? Шарик. Шарик с Шарик Шарики с опарышем? А, приподнимает Николай приподнимает опарыша шариком. У нас стоит горох еще пока. Но чувствую, что, друзья, вода холодная, уже на горох перестает клевать. Надо переходить на местные варианты Которые сейчас Очень будет хорошо Действовать на рыбалке, да? Не показатель Вот, допустим, смотрите Это мы приподняли, да? Поклевывает Да Он лежит на дне Вообще голяк Не могу понять То есть на дне не клюет? Нет А приподнятое? Чуть-чуть приподнятое клюет угу. Не знаю чего Ну, все зависит от давления По большому счету Заметь, может она стоит на дном немножко. Видите? Со дна берет рыбка покрупнее, когда поднимаешь, клев постоянный, но клюет меленько. Да. На, на э, обычный мотель. На, на мотыля. Да. Кормушечка пота поставил, ага. чтобы не тягал. То есть инлайн и работает. Инлайн работает как фидер очень легко и просто как, как точно как боковой отвод. Одинаково. Прекрасно. То у меня э, упорно стоит горох и пока ни одной поклевки, друзья. Нет, то была, видать, в сетку. Кстати, кстати, подсказали мне рыбаки, которые здесь стоят, что ночью какие-то нехорошие люди ставили вот там вот сетки. Возможно, из-за этого и перепугали рыбу, и она ушла. Возможно и такое. Ну, я пока буду стоять на своем и ждать поклевки карпа. Надеюсь, мы его поймаем, если, конечно, девушка место расщедрится. раз в другой тактики используется, он на мотыля ждет поклевки карпа. Тоже, ну, чего не ну, правильно правильно, правильно, правильно, так и есть. Так, друзья, ну, у нас не клюет, поэтому, что мы сделали? Правильно, ням-ням. Решили покушать. Ням -ням. Показать пример рыбе, рыбе, что как нужно делать, правильно? Без крючка. Набросились на прикормку, да, Николай? Да. Так что давайте все должны наброситься. Наброситься на прикормку нашу. И начнет должен быть сейчас бешеный клев. Бешеный. Подделимся. Пробуйте, пожалуйста, я вас умоляю. Ну это, давайте. Это очень интересный вкус. Друзья, полезный хлесерин. Угу. Меня упорно не клюет. Вообще. Ни одной поклевки за 20 часа рыбалки. Даже угу. уже за три уже, да? А Тарасыч ловит и ловит, ловит и ловит, ловит и ловит. Николаевич, ну просто скучно сидеть целый день, на надо что-то подлавливать немножко. Да, то есть, грубо говоря, друзья, надо уже менять насадку. Горох перестает работать. Но я все-таки вот хочу это показать в видео, что может быть пора, пора уже переходить на более мясные насадки. И может быть креветку. Вот, видите, мотылёчек, опарыш. Работает. И работает. Работает. Тарань, подлещик, лещ, и клещ ловится. Карася не было. Белая рыба. Да. Короче, Белая. пока пока так. Я поставил на опарыш, до э, крючок опарыша и на волос у меня горо. Ну, первая поклевка пошла. Да, жирная, красивая. Грамм 304 400 тараня, вы сюда да. вот сидите и ловите говно. А? Так. Плеч, конечно, ну хорошие. Ух, хлещарик. Просто арешная. На пары что, да? На мотыля. На мотыля, да. Ловите Килограммовый мотыля, я, да? А? Килограммчик? Друзья, килограммовый лещик такой. Хороший лещик, лично. песнями да. песня мне. Ну, ну дернул так, что я думал, что что-то хорошее. Да и так хорошее. А ну, вот где хорошо клюет, да, лещик. Как да. бахнул что, я. Что, как, да, Прекрасно. Да, да. С почином. Да, для фигуры, уже Рыба нормальная. Друзья, второй зацеп за сегодняшний день. Там реально стоит сетка. Из-за этого, короче, нет и клево, по большому счету. Рыба пугается, уходит. Видите? Но на опарыш больше клевала, чем на горох. Колещик не очень большой, на опарышика с мотылем. Друзья, на, на какую стасть, как вы ее называете, вот это вот? Это называется симметричная петля. Да. чем почти метровым поводком. Да. Вот это поклевывает. Все. Все остальное, ну, не хочу говорить плохих слов. Это он про меня. Что я стою и молчу. И у меня ничего не клюет. Я за Николаевича сказал, чтобы он не ругался. Ну ничего, берет так легонько. Хорошая осенняя вещь, как на меня. Да, друзья. Я хочу сказать, что нужно радоваться мелким вещам маленьким маленьким радистям правильно конечно почему-то а то когда ждешь крупного карпа обычно храна не приходит ой это сказал неправильно но тем не менее ничего ничего ничего не приходит ничего ничего друзья хотел назвать это видео какое снасть эффективно но чувствую что это видео больше похоже на видео на что нужно какая наживка эффективнее эффективнее нынче Эффективнее все-таки получается... Пока да. Животная, да. покажешь, и мотыль. Опарыш, Это самая эффективная насадка. Горох уже даже не на втором месте. И не на третьем. Так, где-то там, в глубине души. Секта любителей гороха. Должна немножечко потесниться. Ничего страшного, она рано или поздно опять вылезет. Да. Так что, друзья, нужен... Горох или на рыбалке, решайте сами. Нужен все равно. Нужен, поставьте да? Поставьте пару удочек, один поставьте на фидер, чтобы вам скучно не было. Поставьте пару удочек на горох, один на фидер и сидите себе отдыхайте. Какие один как? на мотыля, вы туда да? Да, один, достаточно одного фидера, чтобы ловить. Что я на, на две удочки ловлю? На одну фактически. Все, а остальное можно спокойно. Поставьте пару горохов. Хоть стоит, клюнет, клюнет, меняйте, вам не будет не скучно хотя бы сидеть. Можно так, будет вставать, да. подниматься, то все Вы на рыбалке будете рыбачить, а не жевать. Правильно. Кое-что. Ну, друзья, это вам а, такой урок от моего учителя по рыбалке. Да, ладно, Николаевич, я вас умолю. спокойнее. Не, -не, -не. <На> хищ... не, хищ... не так оно и есть. Ну, Тарасович. Так что я уверен, уверен, что у нас с чем будет не, не последняя рыбалка. Потому что, что его секреты премудрости по плавочной рыбалке и на хищника мне будет очень интересно. Походим. Походим, да? Да, вот. Лещ. Да. Небольшой, но такой. Поклевка действительно хорошая. Поклевка хорошая Поклевка. и лещ красивая. 300-400. 400 грамм. Вот такой красавец. Брал, опять на Хорошая, хорошая, да. Прекрасная тарань. На горох, на чистый горох да? с опарышем, поэтому и клюнуло. Что это плохая тарань, Николаевич? Это бомба вообще. Это бомба. Это размер 20, 18 можно брать всем канонами закона. Друзья, ну нас только начало клевать, но нужно собираться. Вы видите, опять на горох с опарышем клюет тарань. Ну что, друзья, Тарасыч вытаскивает свой подсадок. Под что нет. мы видим? Да немножко есть. О. Так, чтобы показать, что совсем много нет. Ну, Килограмм пять. Килограмма четыре. Больше нету, конечно, но что-то есть. Белая рыба есть. Белую рыбу можно сейчас ловить весьма спокойно, никаких проблем нет. Да. Главное правильно ловить на правильную насадку, да? На нет, главное просто не, не спешите ловить, как вот. Не ловится на гору. Поставьте один фидер, этого хватит за гуза. Да. И рыбы хватит за гуза. на всех подписчикам, что нибудь Ловите. Так. Отдыхайте. Ведите себя достойно на природе, не гадьте нигде, потому что тут мы сидим, видим некоторые места загаженные. Да, да. Ну и подписывайтесь на канал Александр Николаевич. все-таки подписывайтесь, у него иногда бывает прикольно, и вот с ним всегда интересно на рыбалке. Друзья, будем заканчивать нашу рыбалку. У меня сегодня очень слабенько получилось, так как я ловил на горох. У Трасыча получилось намного лучше, так как он ловил на мотыля. Поэтому чувствуется, что ноябрь месяц дает о себе знать, в водах, становится холоднее. Карп уже немножко начинает быть в анабиозе. Вот, его начинает уже колбасить понемножку. Холодная вода. Поэтому нужно переходить на животные насадки и наживки. Вот, вот такой, такая наша тема видео получилась. Поэтому, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все для клева. Ну, я прощаюсь с вами. До скорой встреч на рыбалке. Пока.